Начнём? Начнем? Начнем? Начнём. Начнём? Начнём? Сад, <laughs> что мне видео, поскольку ты делил эти Всем привет! Как вы заметили, сегодня в кадре я не одна, а рядом со мной мой друг, и он хочет с вами поздороваться. Привет, меня зовут Синахмыр. Сид из Алжира, и в этом видео попробует русскую еду. Ну, как русскую. И, скорее всего, это будет блюдо, которое едят в Украине, России, Молдове, и, может быть, в другие страны бывшего Советского Союза. Давайте же начнем. Первое наше блюдо это борщ. <связь> Borsche? Borsche? Borsche? Borsche? Ça c'est la crème sur, c'est ça. Manger je veux la crème sur. Tu veux manger plus? Dans le supermachins ici ça existe le pain du pain noir. Ça, Mamma Liga? C'est pas Mamma Liga? Mamma Liga! Je dois manger la soupe avec la crème sur dedans. Il y a des personnes qui mangent comme ça, il y a des personnes qui prennent un peu de crème sur et puis le mangent. а Соглашусь, он не очень хотелось больше сметаной. и его выражение лица это подтверждает. На Вкусно. Вкусно. Вкусно, Окей, мурцы Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Но вообще больше понравился, и без там вообще отлично. Сейчас он хочет попробовать черный хлеб. Ну, Второй блюдо у нас салат с четко подшубой. Посмотрим, какая будет реакция. Фокусировка, ты? ты? Но почему так плохо? Я почему ты так плохо. почему это не почему Я понимаю, почему ты почему ты это так это я думаю, что ему не понравится Очень вкусно. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. в, oui. mm -hmm. в магазин Да. он Да. Да. салат Да. Да. Да. Да. Да. в магазин, ты знаешь? в oh. магазин И Non, c'est rire! Maintenant tu as mangé des tomates, tomates. Ça a l'air de tomates normales. Ça a l'air de tomates normales, mais ce sont pas normales. Ça c'est pour toi, une serviette. Tu prends une, essaye de l'emmordre. Ok. C'est quoi que c'est épicé? C'est pas épicé, c'est genre aigre. Oh, oh. Tu vois? Hummm! <rire> ça goûte vraiment pas mal попробуй томат вообще не вкусно вообще не вкусно давайте перейдем к бутербродам с маслом и красной икрой. Бутер, бутерброд с маслом и икрой. Я ему объяснила, что это такое. Икру мы едим, и это даже признак богатства у нас. Он попробует и скажет, хочет ли он быть богатым или нет. Сосан папа. Да? Что-то я в Теперь оладьи с абрикосовым вареньем Надеюсь, вам понравится И он попробует, может быть, и со сметаной Посмотрим, что он скажет Это mm -hmm. оладьи Оладьи? я пошутил Здесь есть для с абрикос Mm -hmm. C'est la crème sure, non, moi j'ai la crème sure avec des, des confitures. Mais t'as pas de une coquette. Qu'est-ce oui. mmh. bon. mmh. Qu que tu fais C'est bon. C'est comme ça Qu'est-ce que tu fais Tu un sandwich mmh. C'est bon. C'est pas bon. Je vais quelque chose à boire. Mmh. Je vais faire du kisel. Кисель с черной смородиной я никогда не пробовала. Ну, может быть, он мне и понравится. Все, кисель приготовился. Я налила мне немножко, чтобы просто попробовать еще раз. Он мне не нравится, я вам сразу скажу. Но еще раз попробую и посмотрим, какой он на вкус. Ой, если он пошел. Ну, спасибо. Кисель. Кисель. Кисель. чин Je pas la texture. Ça ça sent le macaroni. Tu sais quand tu fais cuire du macaroni. Non Non Qu'est-ce que c'est un C'est pas bon. L'arrière-goût. Comment on dit pas bon déjà Niefkousne. <rire> Nievkousna. Ça c'est pleinque. Mm -hmm. C'est un genre de biscuit russe. Plenque Так, так. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Это Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ça goûte le jus de pain Jus de шоколаде. le jus de pain Ça le jus de pâte. Ça goûte de le le chocolat Ça да? Уже не много шоколадов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Он уже попробовал все, что я ему подготовила. Что-то ему понравилось больше, что-то меньше. Что-то он вообще не захочет есть больше ни разу в жизни. Давайте послушаем его, какие у него впечатления, и что он думает о нашей идее. Какие у тебя были плюсы? Какие у тебя были плюсы, плюсы, плюсы? Какие у тебя были плюсы? Аллади, Аллади. Аллади, Аллади. Вау. И... Салат. Ok. Avec si la mayonnaise rousse <rires> Oui Ce ouais. que j'ai vraiment pas aimé c'est Les bébés poissons, ça coûte vraiment dégueulasse C'est vrai Ikra Ikra Ikra Ikra Ah ok, ikra Ikra nuklasna, euh... c'est ça Nivkusna Nivkusna Nique... <rires> Puis euh, le jus de macaroni, je sais pas comment ça s'appelle encore Kisiel Kisiel Nuklasna v... Nivkusna Nivkusna A part ça, la nourriture russe en général Qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est les pittots Пирожки, пирожки? или блинчики? Там И... И... сильные котлеты. А? котлеты. Котлета. Котлета. Котлета? <связывая> <связывая> да, котлеты. Да, да, да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все Надеюсь, вам понравилось это видео Если да, не забывайте ставить пальчики вверх Подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео и Если вы хотите, чтобы я попробовала еду из Алжира Напишите это в комментариях Я сниму другое видео, в котором я буду пробовать Иду из Алжира, и мой друг в этом мне поможет Спасибо большое, что зашли на мой канал И подарили мне чудочку вашего времени С вами была я, Дарина Увидимся в следующем видео Всех целую Пока-пока